Давайте познакомимся сперва. Можете прописать от 1 до 10 ваш уровень познаний в SEO. Мне нужно понимать, для того, чтобы вам было интересно действительно слушать этот вебинар, проставьте от 1 до 10, где 10 – это вы SEO-шник с очень хорошим опытом, практикующий SEO-шник, а единица – это вы зашли узнать, что такое SEO в целом с самого нуля. Видно много начинающих. Так, ну я думаю, можем тогда начинать. Начнем со знакомства. Я представляю компанию SEO Market. Мы занимаемся уже 11 лет SEO-продвижением. Работаем под все рынки, бурж, СНГ, все поисковики. У нас более 800 успешных проектов за все это время. Здесь краткая выжимка из нашего портфолио за последние годы. Только примеры тех сайтов, которые мы вели в плане продвижения. Мы предоставляем услуги, как и SEO-продвижение, контекстные рекламы, таргетированной рекламы Facebook, Instagram. Занимаемся и разработкой и дизайном, а со-продвижением приложения и веб-аналитикой. Но в основном специализируемся на SEO-продвижении. Сегодня мы будем говорить о таких вещах, как сбор семантики и анализ структуры на основе поискового спроса, контент-маркетинг для раскрытия потенциала сайта, техническая оптимизация и ссылочное продвижение. Почему именно четыре эти темы? Потому что они, по сути, охватывают всю деятельность seo специалиста, SEO-продвижения и затрагивают как раз четыре основные направления для оптимизации сайта и его активного продвижения. Я построю свою презентацию таким образом, что какие-то вещи буду рассказывать на слайдах, основные буду показывать в браузере и в конце выделю как можно больше времени для реальных живых вопросов, если они у вас будут, для того, чтобы разобрать на реальных кейсах, на реальных примерах ваши вопросы, чтобы вебинар был действительно очень полезен. Начнем с самого основного, со сбора семантики вообще я там видел много проставили единицу поэтому я буду рассказывать и об основах и о фишках и о нюансах начнем с самого элементарного что такое вообще семантическое ядро семантика с этого начинается всегда продвижение любого сайта это поиск всех поисковых запросов которые пользователь вводят в поисковик для того чтобы найти вашу услугу или товар в поисковике цель seo специалиста продвинуть ваш сайт по всем целевым запросам на первую позицию, как можно выше в выдаче. Я вам дальше покажу инструмент, каким образом можно собирать это семантическое ядро, где можно посмотреть, какие запросы пользователи вводят. Здесь на слайде примеры того, какие запросы вводят пользователи. К примеру, если разбирать платья, здесь только там, Часть таких поисковых подсказок, которые Google показывает, на самом деле семантика всегда огромная. Она включает в себя тысячи и десятки тысяч запросов. Важно понимать перед сбором семантики, какого рода есть запросы. Они есть чисто коммерческие, к примеру, купить платье, платье цена, платье Киев, доставка и так далее. Есть запросы информационные, к примеру, какое платье а, можно одеть на выпускной, к примеру. Или там, модное платье 2020. Человек, который вводит этот запрос, он ожидает увидеть какую-то информационную статью с фотографиями, с описанием а, и так далее. А, важно понимать, что есть смешанные запросы, а, и для того, чтобы понимать, а, целевые они для вас или нет для той или иной страницы, Необходимо проверять выдачу по таким запросам, по которым у вас есть сомнения, если они не четко коммерческие или информационные. К примеру, если взять запрос вечернее платье 2020, интуитивно понятно, что пользователь хочет увидеть последнее модные платья, которые в 2020 году были очень популярны. Но если посмотреть выдачу, на самом деле видно, что вот часть выдачи коммерческая. Как видно, первые два результата – это чисто страницы маркетплейсов, интернет-магазинов, где представлены модели этих платьев. И часть выдачи информационная. Это, так сказать, смешанный запрос, где Google пытается максимально ответить пользователю на запрос, еще не зная, что он хочет увидеть – информацию или посмотреть товар. Поэтому по таким смешанным запросам имеет смысл и писать информационные статьи, для того, чтобы их охватывать, и при этом в каких-то случаях имеет смысл продвигать отдельную коммерческую страницу. Также важно проверять интенс запроса. Вот с правой стороны на слайде видно такой запрос, как «пиджак купить». Для человека неопытного, который начинает думать, куда этот запрос может быть релевантен, на какую страницу его продвигать, он может подумать, что есть смысл создавать общую страницу с пиджаками, женскими, мужскими, детскими, возможно, продвигать, пытаться ее а по отдельным страницам, по отдельным запросам по типу пиджаки женские, пиджаки мужские, продвигать уже отдельные страницы. Но интенс запроса подсказывает, что выдача все-таки, в основном мужская выдача, к примеру, по запросам пиджак купить, потому что Google анализировал поведение пользователей и определил, что Люди, которые вводят именно таким образом запрос «пиджак купить» без указания для кого. В основном это мужчины, которые ищут для себя пиджаки. Поэтому есть смысл по такому запросу все-таки продвигать страницу с мужскими товарами, к примеру. Поэтому перед тем, как определять, какую страницу продвигать по тому или иному запросу, есть смысл перепроверить выдачу. Дальше я вам покажу инструмент, с помощью которого можно... Смотреть, какие есть типы запросов, собирать их для себя, анализировать и так далее. Я пока вопросы частично буду игнорировать. Когда закончим один, одну тему, я отвечу на запросы, которые здесь есть. Итак, инструмент. Это планировщик ключевых слов Google AdWords. Он дает возможность… здесь в презентации есть сразу ссылка для вашего удобства. Вам, возможно, вышлют эту презентацию и можете сразу перейти на этот инструмент. Он дает возможность как раз находить все запросы, которые вам нужны. Есть много сервисов платных. Здесь бесплатно можно увидеть информацию. Если вы крутите контекстную рекламу, то он вам покажет точную частотность даже запросов. Что полезно, что здесь вы можете как находить ключевые слова по каким-то примерам, к примеру, как здесь указано, доставка еды, кожаная обувь и так далее, так и по сайту. Если вы, возможно, хотите проанализировать, какие запросы у вашего конкурента, можете просто вставить сюда ссылку вашего конкурента и просмотреть его запросы. Идем для начала запрос. Там смартфоны. Пить. И посмотрим, что нам показывает по этим типам запросов. Здесь видно сверху сезонность. У каждого запроса есть какая-то частотность. И эта частотность изменяется из месяца в месяц в зависимости от спроса пользователей. Здесь есть даже сезонность по каждому отдельному запросу, что может быть удобно при анализе. Это сезонность в целом тех запросов, которые Google AdWords подтянул по вашим вводимым запросам. Здесь в данном случае он показал 3, около 3000 запросов. Вы можете их все просмотреть, поотмечать те, которые вам, возможно, интересны. И справа вверху есть кнопка «Скачать варианты ключевых слов». Таким образом вы сможете выгрузить то, что вас интересует. Чем больше запросов вы выбьете здесь, тем более уточненная выдача получится на выходе. Поэтому желательно задавать как можно больше запросов, которые соотносятся к одной странице. Таким образом, вы сможете собирать в целом информационную семантику, либо коммерческую семантику, либо все типы запросов достаточно быстро, можно сказать, бесплатно анализировать, насколько они конкурентны, в данном случае в контекстной рекламе, но это отображается и в SEO-продвижении, какая у них частотность среднемесячная. И, к примеру, если вы только начинаете продвижение, можно сконцентрироваться в первую очередь на низкочастотных запросах, потому что они менее конкурентные, к примеру. Скажите, пожалуйста, по поводу, по поводу этого инструмента есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы рассмотреть, возможно, более детально? Да, Яндекс, э, Wordstat. Давайте рассмотрим. Здесь кто-то спросил про Яндекс. Для Яндекса тоже есть инструмент. Яндекс, Wordstat. Давайте включим VPN. Чтобы он заработал. А, он и так работает. Э, к примеру, аналогично. Смартфоны. Сейчас. Тоже рассмотрим немного интерфейс, для того, чтобы всем было понятно, как для Яндекса подбирать ключевые слова. Здесь кто-то спросил, пока промежуточно буду отвечать на некоторые вопросы. Чего ты выкористовываешь ключи, если их выдача меньше 10 в месяц? В начале продвижения я бы рекомендовал ориентироваться на наименее конкурентные запросы, которые имеют наименьшую частотность. Почему? Потому что продвигая такие запросы, вы можете их продвинуть с большей вероятностью успеха и привлекая целевой трафик по целевым запросам, вы увеличиваете вероятность вывода в топ уже более частотных запросов. Поэтому по запросам с частотностью около 10 я бы рекомендовал даже начинать продвижение, потому что по высокочастотным запросом, достаточно сложно продвинуть сайт. Так, сейчас, одну секунду. Вот, к примеру, мы открыли wordstat Так, что же такое… Любит показывать и делать препятствия. Итак, удалим все опечатки. Здесь можно выбирать регион. Да что ж такое. можно выбирать регион, если вас интересует какой-то конкретный регион, устройство десктопное или мобильное. Сейчас через мобильное устройство намного больше спрос, поэтому имеет смысл проверять в первую очередь мобильную выдачу. Ну и вот здесь пример ключевых запросов, которые вы можете находить, анализировать и далее по страницам. Есть специальные плагины, с помощью которого можно облегчить сбор семантик Яндекс в Wordstat, называется Яндекс.Хелпер. Я вам покажу его. При установке его, этого расширения, у вас здесь появится такой чекбокс, с помощью которого вы можете подбирать те запросы, которые вам нужны, и выгружать себе отдельно. То есть вкратце об интерфейсе. Давайте посмотрим самые первые вопросы. В чем преимущество SEO над платной рекламой? Если вы будете анализировать любой сайт, есть такие инструменты, к примеру, SimilarWeb, вы увидите, что у любого сайта, у любого маркетплейса наибольшее количество трафика приходит как раз из SEO из органики. Большинство пользователей действительно ищут информацию в Google, И у любого сайта большинство трафика будет проходить приходить именно из поиска Google. Сейчас возьмем, к примеру, там вот кто-то задавал вопрос про розетку. Давайте мы ее и возьмем. Для начала действительно важно понимать, а нужно ли вам SEO в принципе. Если посмотреть на распределение трафика, сейчас он подгрузит эту информацию. То можно увидеть, что у розетки, к примеру, очень много прямого трафика по брендовым запросам. У них действительно раскрученный бренд, много рекламы офлайн идет, и примерно столько же дает именно SEO. Выдача органическая по ключевым запросам, которые продвигаются при SEO-продвижении. Меньше намного трафика из социальных сетей, реферальные, из других сайтов по ссылкам, через email рассылку, платный рекламой, они получают около 11% трафика, и э, реклама баннерная, медийная. Поэтому SEO это один из самых потенциальных направлений. Ладно, давайте дальше тут кто-то пишет, вопросов больше не вижу, пройдемте к следующему слайду по поводу структуры. Для чего, в принципе, анализировать семантику, чем это может быть нам полезно? Анализируя семантику, мы можем понимать, какой спрос есть у пользователей и понимать, какие посадочные страницы необходимо создавать на вашем сайте для раскрытия максимального потенциала, привлечения как можно большего количества трафика и лидов. К примеру, у вас есть интернет-магазин одежды, на нем есть раздел «Халаты». И вы видите при анализе семантики, что пользователи вводят такие запросы, как, к примеру, скидки на халаты, халаты летние, халаты купальные, халаты с кружевом, длинные халаты, халаты из микрофибры, халаты там Турция как производитель. И вы понимаете, что под все эти поисковые запросы необходимо создать посадочные страницы. При анализе семантики вы можете понимать, как развивать вашу структуру, структуру вашего сайта, для того, чтобы охватить все эти поисковые запросы. Важно знать, что одну страницу по всем типам ключевых запросов, просто невозможно продвинуть. Google в выдаче выдает максимально релевантные страницы узконаправленному целевому запросу. Это пример того, как можно прорисовать для себя… Здесь тоже ссылка на такой инструмент, который будет вам полезно, в котором можно будет рисовать подобную структуру. Здесь пример того, как можно прорисовать структуру одного отдельного раздела. Здесь же пример того, как можно прорисовать структуру, целого сайта, грубо говоря, сильно не заморачиваясь. Здесь на данном примере у нас сайт, автопортал Запрестей огромный сайт с миллионами, просто с миллионным ассортиментом товаров, огромное количество товаров, но буквально задавая шаблонизацию категорийности, можно понимать, как у вас должен быть построен сайт, для каких типов страниц рисовать дизайн, делать верстку. Какие типы страниц говорит программисту, что вот у меня должны быть такие типы страниц. Для того, чтобы охватить полное все семантическое ядро, которое вы знаете, что вот пользователи вот именно так запрашивают. К примеру, пользователи запрашивают такие запросы. Запчасти для BMW. Для этой страницы у нас есть категория, все типы запчастей для всех типов марок авто. К примеру, запчасти для BMW, для Honda и так далее. Дальше у нас есть вложенные страницы уже по моделям. К примеру, запчасти для Hyundai Accent. Это уже модель. И так вы охватываете все модели всех марок. Далее идут запросы запчасти для Hyundai Accent 1.6 2010 года, к примеру. Аналогично создается автоматически генерацию. Можно настроить таких типов страниц со всеми модификациями авто плюс модель. И последнее уже идет, это конкретный тип запчасти плюс модификация. К примеру, там карданный вал для Hyundai Accent 2010 года. Есть и такие типы запросов. И здесь целая ветка вот таких вот э, страниц, по которым вы можете охватить все такие типы запросов. Но вы знаете, что у вас еще, к примеру, есть такие типы запросов, э, не только связанные с маркой, а связанные с типом запчасти. К примеру, опять-таки, карданный вал… Просто такой запрос «Купить карданный вал». Для этого есть категоризация по типам запчастей. Затем тип запчасти плюс марка, к примеру, карданный вал для Honda, Затем тип запчасти плюс модель, карданный вал для Хонды Civic. И аналогично страницы запчасти по типу плюс модификация. Здесь можно видеть, что по сути вот эти две последние ячейки они дублируются. Здесь важно не, не насоздавать дублей страниц, потому что если вы создаете две страницы, которые релевантны одному запросу, по факту здесь происходит конфликт релевантности. Google поисковик не может понимать, какую из них нужно ставить в топ, может понижать обе. Поэтому если у вас CMS сайта построены таким образом, что создаются такого типа дубли, есть смысл их Склеить специальным тегом, тегом, который называется canonical. Дальше про техническую оптимизацию мы с вами поговорим чуть позже. Либо задать программисту такую задачу, что в конце уровня вложенности эти типы страниц должны быть одинаковые, в плане URL-страницы должен быть одинаковый. Далее запчасти по бренду, к примеру, там запчасти какого-то конкретного бренда, который выпускает запчасти. Бренд плюс тип запчасти, к примеру, карданный вал от такого производителя. Очень важно в, своем, в своей структуре учесть раздел блок, статьи, для того, чтобы была возможность охватывать информационную семантику, как я вам показывал пример с платьями, к примеру, платья 2020 года. Всегда есть возможность, охватив эту информационную семантику, получив такой вид трафика, его в итоге сконвертировать в продажу, потому что в конце, к примеру, можно поставить баннер, кстати, у нас акции, скидки на этот вид платьев, либо ссылки проставлять на конкретные категории, тем самым усиляя их внутренней, так сказать, прилинковкой. Тоже о технической оптимизации поговорим позже. Любые ссылки даже у вас на сайте, они влияют на продвижение положительно. Очень важно наблюдать, какие типы запросов приносят конкурентам большое количество трафика, какие типы запросов могут интересовать ваших, вашу целевую аудиторию. К примеру, очень часто, когда ищут запчасти, ее ищут сразу по ВИН-коду. И для того, чтобы продвигать такие запросы, как поиск запчастей по ВИН-коду, где тоже огромное количество трафика, огромный спрос, имеет смысл создать отдельную посадочную страницу с окошком поиска запчастей по ВИН-коду и продвигать ее по таким типам запросов. Это даст вам еще дополнительный приток целевого трафика. Если у вас есть, к примеру, в данном случае отдельные типы услуг, не только товары, по ним тоже есть смысл создавать по каждому типу услуги отдельную посадочную страницу. Так, Пока по этому разделу все понятно. По поводу, если есть определенная структура, нужно ли все удалять и делать заново. Ну, смотрите, здесь важно... Смотреть на конкретный пример в конце выступления. Я попрошу вас задать конкретные вопросы, связанные с вашими сайтами. Мы можем рассмотреть вживую. Нужно анализировать каждый конкретный пример отдельно. Каждый случай уникален. Но если говорить глобально, то если у вас есть уже определенная структура, вам важно понимать, какие страницы вам приносят трафик. К примеру, если вы зайдете в Google Аналитику, Скажите, пожалуйста, все ли пользовались Google Аналитикой или, может быть, нужна небольшая вводная по этому инструменту? Можете поставить плюс-минус, кто пользовался Google Аналитикой. Понял. Есть те, кто не пользовался. Если у вас есть сайт, вы по-любому на нем должны разместить код GTM либо Google Аналитики для того, чтобы отслеживать показатели по трафику и уровень этого трафика, его поведенческие показатели. Когда вы его установите, то у вас будет, будут все данные, необходимые для анализа, которые также будут важны для понимания, насколько у вас хорошая структура, насколько у вас к продвинуть сайт. Во вкладке «Источник трафика» весь трафик каналы. Давайте я перейду на конкретный пример. Здесь у вас будет распределение по всем видам трафика, который, по всем каналам трафика, через которые на ваш сайт приходят пользователи. Если мы зайдем в organic Search», который, как я напоминаю, обычно приносит максимальное количество трафика, здесь мы выберем страницу входа. Вы сможете увидеть, какие страницы приносят вам трафик при настройке электронной торговли. Вы также увидите, откуда там, идут даже продажи, заявки, с каких страниц. Таким образом, вы можете видеть, какие страницы для вас важны, какие страницы точно не стоит удалять, видоизменять и так далее и тому подобное. Поэтому здесь очень важно анализировать в Google Аналитике, на каких страницах, какие страницы вообще посещают пользователи вашего сайта, какие страницы переходят из поиска. И таким образом вы поймете, какие страницы важно сохранить, а какие страницы, какими страницами можно пренебречь. Здесь также есть возможность выгрузки и удобной работы с этими данными. Так вот, отвечая на вопрос по поводу того, если есть определенная структура, удалять ли все и делать заново, я скажу так, что стоит в первую очередь проанализировать, те типы страниц, которые уже приносят трафик, и их сохранить. И дополнительно всегда стоит создавать новые, если вы понимаете, что они раскроют потенциал вашего сайта максимально. Далее. По поводу розетки. Давайте прочту комментарий. Очень тяжело корректировать описание, фотографии через запрос. По сути, ты делаешь это один раз при размещении. Для своего магазина другое дело, но это уже другая тема. Тема SEO для маркетплейсов пока не раскрыта. На розетке очень тяжело… Так, я так понял, на Дублируется. Да, про SEO для маркетплейсов расскажу э, чуть далее. Это в основном касается контент-маркетинга, э, технической оптимизации. Э, здесь важно понимать, разделять э, SEO для маркетплейсов каких. Если вы говорите о, э, о маркетплейсах, на которых вы размещаете свои товары, да, у каждого маркетплейса есть свои нюансы, свои правила, и э, с ними приходится мириться очень часто. Общаться с поддержкой активно, запрашивать помощь и так далее. Если мы говорим о маркетплейсах, как о своих сайтах, на которых вы, к примеру, размещаете другие товары? Здесь в основном на это заточено выступление. У нас нет возможности, к примеру, технически оптимизировать розетку. Есть возможность хорошим контентом разместить фотографии, да, сразу при загрузке. Но вот такие правила, к примеру, что если говорить о своем сайте, у вас есть возможность все возможности его оптимизировать, максимально наполнить полезным контентом и продвигать, в итоге вырасти до тех же уровней, как у топовых конкурентов. Очень важно понимать все SEO, что размещение товаров на маркетплейсах, безусловно, дадут вам дополнительные продажи, дадут вам доход, но очень важно также заниматься и своим сайтом, развитием своего сайта, потому что, только вкладывая в свой сайт, вы сможете далее масштабироваться, развивать свой бизнес и, к примеру, иметь возможность больше вкладывать далее в развитие своего бизнеса. Ладно, пойдемте дальше. По поводу структуры, я так понял, всем понятно. Перейдем к контент-маркетингу. Что важно понимать... Контент-маркетинге. Сейчас она загрузит. Так, ладно, не будем ждать. Что важно понимать? Что значит контент-маркетинг и как он влияет на SEO? Если говорить об основах, то тексты на посадочных страницах вам нужны для того, чтобы в них использовать ключевые слова. И поисковик понимал, что на этой странице есть это ключевое слово, и я могу эту страницу ранжировать, показывать в выдаче поисковика по целевому запросу, в который входит этот контент. Понятное дело, что если у вас на страницу, так, меня хорошо слышно, у меня что-то с интернетом, простите, пожалуйста, плюсики. Да, все, супер. Итак, понятное дело, что если у вас на одну страницу вы определили, что у вас ведет там 100 ключевых запросов, бывает и такое, запросы разнообразные, их большое количество, это не значит, что вы на страницу должны вносить все эти ключевые слова в том виде, в котором они есть. Вам важно хотя бы единожды, несколько раз ввести в разных словосочетаниях, словоформах все те слова, которые вы видите в своем семантическом ядре, для того, чтобы уже ваша страница была релевантна этому запросу. Поэтому для любой страницы, которую вы продвигаете, важно вносить ключевые слова. Здесь я привел несколько примеров текстов, которые пишут там, топовые marketplace, интернет-магазины для своих сайтов. К примеру, если говорить о категории, такой как тяжеплатье, здесь я привел пример сайта каста, того, как, какой, какой текст они размещают у себя на категории. Я открыл веб-архив, потому что у них есть нюанс на странице вечная подгрузка товаров, и там невозможно его увидеть. Здесь видно, что они поставили текст просто огромный лангрид с ответами на частые вопросы. Вот у них такая стратегия, что они решили максимально большой, объемный, полезный со всех сторон текст разместить, со всеми типами ключевых слов, для того, чтобы Google там, поднимал их в топ выше. Ну и видно, что по запросу, к примеру, платья, просто достаточно на высоких позициях. Это о том, насколько важен SEO-текст при продвижении тоже. Что касается блога, то, что я говорил, охват информационной семантики, если пользователь вводит такие запросы, к примеру, как «С чем носить черное платье?», понятное дело, что вы можете в блоге описать информацию об этом очень подробно, ну и в конце попробовать прорекламировать свои товары, проставить ссылки на свои категории для того, чтобы у пользователя появилось желание кликнуть, перейти и купить то, чего им не хватает для того, чтобы носить черном, черное платье, с чем носить, к примеру, с курткой. Поэтому всегда есть смысл выделять ресурс на развитие блога, на создание информационных статей для того, чтобы охватывать такую информационную семантику и пытаться ее пытаться подать через такой вид трафика. Здесь пример SEO-текста на товаре. И здесь будет интересный кейс. Я вам покажу о том, какие тексты стоит писать в плане маркетплейсов. Uh, у любого товара, топового интернет-магазина, вы увидите огромное описание. Также uh, обычно оно либо уникально и полезно пишется отдельно, либо оно просто берется с сайта производителя. Uh, очень часто там, мелкие интернет-магазины берут описание с розетки, либо опять-таки с сайта производителя. И в целом Google за такое дублирование контента не наказывает, потому что в целом информация, взятая с сайта производителя, uh, ну, считается нормальной и удовлетворительной. Но максимального эффекта вы получите... Только в том случае, если напишите свой контент, уникальный, потому что а, поисковик понимает, что вы а, даете дополнительную ценность для пользователя. Ваш сайт приносит что-то новое в выдачу, и он с большей вероятностью покажет вас в топе. А, далее мы разберем конкретный пример. И здесь также а, пока покажу пример SEO-текста для закупки ссылок. А, о закупке ссылок тоже поговорим позже. Здесь только пример. А, вы можете писать... Также статьи на других информационных ресурсах либо тематических с ссылкой на ваш продвигаемый сайт. Вот здесь, к примеру, на сайте tabloid.pravda.com.ua информационная статья, 7 функций нового, нового iPhone 7 и ссылка на интернет-магазин, который продает этот товар и продвигает эту страницу по этому запросу. Это такой тоже, по сути, SEO-текст, создано для того, чтобы проставить ссылку на другом ресурсе, и эта ссылка придавала ссылочный вес на ваш сайт. Чуть дальше уже кейс по поводу дублирования этих описаний, которые я показывал. Если говорить, к примеру, об интернет-магазинах, которые продают смартфоны. Это описание взято с сайта «Розетка» по поводу Galaxy S21 Ultra. Если взять это кусочек этого описания, видно, что оно не уникально. Выдача очень много сайтов с точно с таким же описанием: Юг-контракт, Yellow Store, русскоязычные сайты РФ и так далее. И из-за того, что вы дублируете это описание, берете его с сайта производителя, вы, в принципе, можете ранжироваться, продвигаться, но Намного меньше вероятность, что вы попадете в топ. Здесь пример выдачи по этому запросу. В первую очередь обычно сайт-производитель. И дальше сайты, у которых уже э, есть уникальное описание. Можете сейчас даже загуглить этот запрос. Вы увидите, что розетки в топе, там, в топ-1 нет. Кто-то задавал вопрос по поводу того, возможно ли э, розетку перебить. Сейчас я найду этот вопрос. Реально ли переплюнуть розетку в какой-то категории по SEO, о каких бюджетах идет речь? Ну, смотрите. Вот реальный э, запрос Samsung Galaxy S21 Ultra. Возьмем его. Мы видим, есть контекстная реклама, дальше уже органическая выдача. Мы видим на первом месте цитрус Citrus, Alloyua, Samsung, Comfi Ну и розетку мы не видим. Хотя точно знаем, что у него есть такой товар. Если мы возьмем загуглим конкретно розетку, она покажет, что вот у них есть такой товар. Но она не в топе. Этот товар в розетке, описание этого товара взято с сайта производителя. Дополнительную ценность как раз внесли те сайты, которые описали свое описание уникальное. Причем я вам показываю конкретную фишку. Вот пример товара и стопа выдачи несколько примеров раскрою и вы увидите очень схожесть в описании большую и откроем вам оригиналы сайта производителя если мы посмотрим оригинал то мы увидим что здесь есть такой так сказать лендинг на котором очень круто нарисован дизайн и есть какой-то контент ну, аналогично если взять там, на украинском языке аналогичный лендинг на другом языке описания. Если мы возьмем те сайты, которые в топе по данному запросу, то мы увидим у них в описании. То мы увидим у них в описании, что этот лендинг повторяется. По сути, они его скопировали, но при этом сам контент они уникализировали, немного перефразировав то, что описано на сайте производителя. И этот лендинг выглядит круто. Он продающий для пользователей, для пользователей, которые заходят на эту страницу. Он, по сути, взят с сайта производителя, но по факту текст видоизменен. Он добавляет ценности для пользователя. Google считает его уникальным. Он вмещает в себя ключевые слова, и поэтому у них появляется возможность получить топ-1 по таким запросам. Это пример того как можно добиваться топа с помощью там, вот такой небольшой хитрости. Очень важно, когда вы будете писать контент для своих страниц, учитывать такую фишку, как LSI копирайтинг. Что такое LSI копирайтинг? Это такой прием, который помогает увеличивать вероятность вывода страницы в топ по целевым запросам, добавляя слова, задающие тематику. Что это значит? К примеру, Google анализирует сайты, самые качественные топовые сайты, и он понимает, что те сайты, которые максимально релевантны запросу платья, купить платье, там пользователи ведут себя максимально естественно, действительно покупают, поведенческие факторы зашкаливают. Он видит, что у них в контенте очень часто встречаются запросы, которые которых нет в семантическом ядре по факту, но которые э, есть в контенте у всех. К примеру, если мы возьмем топовые страницы э, по запросу платья, «купить платье», платья цены», то мы увидим, что у каждого из них в контенте повторяются такие слова, как «женский», «магазин», «интернет», «Украина», «недорого», «доставка», «красивый модный вечерний» и так далее. Эти все слова повторяются у всех топовых конкурентов, и э, анализируя это, найдя такие слова, вы можете их добавить и в свой контент, и таким образом намного больше увеличить вероятность вывода таких страниц в топ. Здесь я вам дал тоже ссылку на инструмент, с помощью которого вы сможете подбирать такие слова. В целом, э, такой прием достаточно простой. Вы просто вбиваете туда... Список ключевых слов, которые вы подобрали, и на выходе получаете список слов, которые тоже стоит добавить в контент, органично писать, для того, чтобы увеличить вероятность вывода в топ. Скажите, пожалуйста, все ли понятно в этом разделе? Есть ли какие-то вопросы? Так, буду начинать читать вопросы. Так, по поводу услуг SEO Market, это, наверное, позже. Чи варто вкладати в SEO тексты для сайту, на пром.ua, так как касты, подвийный рарайд для опису педиды? Я бы рекомендовал таким образом поступить. Смотрите, что важно понимать. Когда вы выставляете свои товары на сайтах, на маркетплейсах для дополнительных продаж, вы, по сути, получаете оттуда продажи за счет того трафика, который есть на этих сайтах. Эти маркетплейсы крутят контекстную рекламу, они много вкладывают в офлайн рекламу там есть прямой трафик через социальные сети, органический также. И на самом деле большинство тех продаж, которые вы получаете с маркетплейсов, это продажи того трафика, которые пришли по основным ключевым запросам, например, там, купить, купить там смартфон. И э, размещая товары на этих маркетплейсах, э, вы в любом случае получаете эти продажи уже. И, конечно, если вы э, размещаете там уникальные э, тексты, вы по сути тоже добавляете ценности в свои товары. И э, Google по конкретному запросу, который касается конкретного товара, э, увеличивается вероятность, что Google покажет именно этот товар, выдачи, а не другой конкурента, потому что у вас, по сути, дополнительная ценность есть. Но важно понимать, что если у вас есть свой сайт, в первую очередь стоит написать уникальный текст на нем, и уже во вторую можно действительно рерайтить текст на странице Marketplace. Да, в этом есть смысл. Вы в любом случае, все сводится к тому, что вы увеличиваете вероятность продажи. Но здесь важно правильно распределять приоритеты. Где инструмент, о котором мы говорили? Здесь есть ссылка на инструмент. Я на нее перейду, покажу вкратце. Tools, Pixel, Plus. техническое задание для копирайтинга. Здесь вы просто задаете продвигаемые запросы, как я вам показывал, подбираете целевые для вас, задаете регион, жмете, жмете Обработать запросы, и на выходе он вам показывает слова, задающие тематику, которые имеет смысл вбить в свой текст, органично вписать. По поводу конкуренции с розеткой, нужно конкурировать не всем сайтом а именно какими-то определенными карточками товаров. Смотрите, здесь... Важно понимать, на какой стадии вы находитесь. Если у вас уже достаточно раскрученный сайт, у вас есть неплохие позиции по категорийным запросам, над которыми, например, розетка не очень сильно работает в плане продвижения, они очень туда вкладываются. К примеру, там какие-то детские товары конкретные и вы видите, что у вас позиции неплохие, то есть смысл и по категорийным запросам, по типу купить там, стульчик для кормления, имеет смысл тоже продвигаться. Но если у вас сайт, вы только начинаете продвижение, у вас, к примеру, небольшой ассортимент и позиции не очень большие, имеет смысл действительно точечно конкурировать по карточкам товаров, выводить их в первую очередь в топ Потому что, как изначально я говорил, есть смысл начинать продвижение с низкочастотных запросов для того, чтобы начинать уже привлечение трафика, который в свою очередь будет показывать в углу, что ваш сайт целевой этим тематическим запросам. И во-вторых, конкуренция там меньше. Очень мало топовых интернет-магазинов, маркетплейсов вкладывают в ссылочное продвижение конкретных товаров, если они не супер популярные. И поэтому у вас есть все шансы, сконцентрируясь на продвижении конкретных товаров, у вас есть все шансы обогнать и розетку, ну, как я вам показывал, и там, любой другой сайт. Если ваш, особенно если ваш сайт заточен под, конкретные, под конкретную тематику, конкретный набор товаров. Так, Еще вопрос есть по поводу контент-маркетинга? seo я так понял вопросов нет ладно перейдем дальше техническая оптимизация сайта здесь такая боль которая связана обычно с работой программиста не все программисты могут сделать там, абсолютно все пожелания клиента или SEO-оптимизатора, не все CMS-сайта возможно максимально оптимизировать. Но здесь задача сводится к тому, чтобы хотя бы максимально приблизиться к идеалу, насколько это возможно. Здесь я вывел основные пять признаков, того, что ваш сайт не оптимизирован, самые распространенные ошибки. И в целом, устранив хотя бы их, вы уже получите вероятность а, действительно получить хорошие позиции. А, начнем с первого. Индексация неважных страниц до да индексации удаления важных. Что это значит? А, если у вас на сайте есть, к примеру, сотня страниц, из них там 80 товары, 20 категорий и так далее, а, вам важно, чтобы все эти страницы находились в индексе. А, Важно следить, чтобы важные страницы не удалялись из индекса. В последнее время Google, возможно, вы слышали, часто сбоит и удаляет из индекса страницы рандомно у сайтов. И за этим важно следить. Я вам покажу инструмент, с помощью которого можно это делать. И важно следить, чтобы в индексе не было неважных страниц. Неважные – это, к примеру, какие-то дубли, страницы сортировки. То есть те страницы, которые вы просто понимаете, что они не должны быть в топе. Как это отслеживать? Есть такой оператор, называется сайт двоеточие. К примеру, возьмем наш сайт. Если вы выбьете свой домен, то вы можете с помощью оператора inurl двоеточие заметить, есть нужная вам страница в выдаче или нет. Это если по-простому. Дальше покажу более сложные примеры. К примеру, нам нужно понять, есть ли страница «Контекстная реклама» в Мы Выбиваем кусочек этого URL-адреса и проверяем. И видим, что действительно эта страница есть в выдаче. Более сложный пример. Мы берем Google Search Console. Это специальный инструмент для веб-мастеров, для владельцев сайтов. Он тоже устанавливается очень просто. Вы заходите в Google Search Console, жмете «Добавить ресурс» и добавляете свой ресурс по той инструкции, которая там будет указана. Здесь есть очень полезные инструменты для анализа вашего сайта. Он показывает часто, частые ошибки, которые следует, на которые следует обращать внимание. И если вы, к примеру, хотите просмотреть информацию по конкретному URL, вы можете его вбить, и он вам показывает, есть ли страница в индексе, есть ли с ней какие-то проблемы. Например, вот здесь у нас есть на странице проблемы, которые необходимо проанализировать. Мы жмем на нее и видим, что есть какая-то ошибка, которую стоит передать программисту, чтобы ее исправить. Это вот яркий пример того, насколько полезен может быть этот инструмент. Также есть вкладка Эффективность, которая показывает, по каким запросам, в принципе, пришли на ваш сайт через SEO-выдачу. Интерфейс очень интуитивно понятен. Очень важно также отслеживать индекс покрытия. То, о чем я говорил, наличие страниц в индексе и доиндексация неважных. Здесь, на этой вкладке, вы можете увидеть самые важные ошибки, которые сам Google вам подсвечивает. Исправьте эти ошибки, потому что ну, это не мог. Здесь, к примеру, страницы, которые дают 500-й код ответа. Вы можете их проверить, просмотреть, что это за страницы, нужны ли они вам, или их совсем удалить. Есть список страниц, которые исключены из индекса по тем или иным причинам. И здесь вы можете видеть их. Либо это 404, либо специальным тегом запрещены эти страницы от индексации. Вы можете их проверить, есть ли там в этом списке важная для вас страницы или здесь только неважная, к примеру. Таким образом, анализируя все эти вкладки, все эти показатели, вы уже можете хотя бы базово понять, все ли ок с вашим сайтом, все ли нужные страницы находятся в индексе есть ли какие-то такие проблемы, которые сам Google подсвечивает. Так, далее. Упущение потенциала. Это то, о чем мы говорили на вкладке «структура». Если у вас есть сайт, на нем есть категории, товары, но вы понимаете, изучая семантику, что пользователи вводят также более уточненные запросы, к примеру, как я показывал, пример халаты с кружевом, с кружевом, есть смысл под такие типы запросов создавать дополнительные посадочные страницы. Если у вас их нет, то это очень важная проблема, которую необходимо устранять. Очень часто такие типы страниц можно создавать буквально на лету генерируя автоматическим способом. К примеру, если мы возьмем там Alloy.ua, возьмем любой другой сайт, мы увидим здесь фильтрацию. Пользователю удобно ею пользоваться, потому что он может отфильтровать все те параметры, которые ему нужны, и найти нужный ему гаджет. Но при этом важно учитывать, что здесь есть потенциал скрытый. Например, вот здесь зашита ссылка на отдельную страницу смартфоны для ä, Apple iPhone. Чуть ниже смартфоны Huawei. И буквально настраивая такую автоматическую генерацию таких страниц из блока фильтрации, вы уже можете максимально раскрыть потенциал, если ранее вы еще этого не сделали показываю именно блок фильтров, потому что это зачастую частая ошибка на, в интернет-магазинах, когда не создают посадочные страницы, там, где их можно буквально автоматически нагенерировать. Просто оптимизируя заглавие, вы уже можете эту страницу продвигать по целевым запросам. Это как, как пример поводу оптимизации самых важных тегов title, h1, других заклавий, тега description и сниппа Здесь уже работа точечная по каждым отдельным страницам для того, чтобы аналогично увеличить вероятность вывода в топ отдельных страниц. Возьмем тоже для примера конфи возьмем страницу Huawei. В коде сайта вы можете увидеть теги, которые очень важны для продвижения, в которые стоит вписывать ключевые слова. Тег тайтл он виден сразу в браузере сверху. В коде он выглядит так. Буквально вписывая ключевые слова в этот тег, вы уже увеличиваете вероятность вывода его в топ по этим ключевым словам. Понятное дело, что это только один из сотен способов увеличения позиции сайта по ключевым запросам, но это очень важный тег, который очень сильно влияет на продвижение. Аналогично заглавие тег h1, я его подсвечу: заглавие в теге h1 тоже должно содержать ну, основное ключевое слово, которое релевантно этой странице. Почему я говорю по поводу description и сниппета? Покажу вам один пример. Что пользователь видит в выдаче, это называется сниппет. Вверху подсвечен это title, внизу description. Тег description, он не влияет на выдачу. То есть включение в него ключевых слов не влияет на выдачу, но он влияет на CTR. Это кликабельность из выдачи. Если пользователь ввел какой-то запрос и видит вот такую выдачу разношерстную, где есть какие-то кликабельные такие элементы, либо просто ничего нет, но чуть ниже кликабельный элемент, большая вероятность, что пользователь в данный, например, вот на данном, в данном случае он нажмет даже ниже ссылку, чем те, которые выше. Почему? Потому что здесь буквально внедрен вот такой кликабельный элемент, который также, по сути, прописывается в коде, в кодальном теге. К примеру, как у конфи прописан этот тег. Добавляя специальные кликабельные такие элементы, вы увеличиваете вероятность клика из выдачи пользователей, которые зашли по вашему целевому запросу. Даже если вы на позиции ниже, вы можете увеличить вероятность клика именно на ваш сайт. Поэтому этот тег важен для привлечения трафика из выдачи и максимально привлекательного сниппета. Далее. Отсутствие рендеринга важного контента, присутствие в коде неважного контента и неправильных ссылок. Что это значит? Есть такая ошибка, в последнее время часто встречающая. Очень часто программисты рекомендуют мастерам владельцам сайтов и бизнесов делать сайты single-page application, сайты, которые максимально быстро грузятся. Буквально покажу пример. Буквально при переходе с одной страницы на другую очень быстро подгружается. По сути, перезагрузки для пользователя нет. То есть куда бы вы ни кликнули, у вас очень быстро подгружается информация. С одной стороны, это очень хорошо, потому что пользователь не ждет, пока страница перезагрузится и так далее, но при внедрении вот такого типа оптимизации, важно учитывать такие нюансы, как серверный рендеринг. Почему? Потому что, если мы посмотрим в кэш-странице, а, так, сейчас, секунду, мы увидим, что страница пустая. Даже если мы посмотрим текстовую версию. Это кэш, который вы можете увидеть даже из выдачи. По сути, Google не видит контента на этой странице и не может ранжировать такие страницы высоко. Просто потому, что он не видит на них контента. Здесь, если вы нажмете в выдаче «Сохраненная копия», вы увидите кэш-страницу. Это, как пример, уже другой страницы, где уже настроен, к примеру, серверный рендеринг. Вот. Поэтому важно понимать в точности, что вам рекомендуют там тот или иной программист. Важно понимать, как Googlebot будет видеть вашу страницу. Важно понимать, сколько неважного контента и неправильных ссылок присутствует в коде. Но ну, опять-таки на примере, ну, возьмем любой интернет-магазин, любой товар. У нас есть вкладка «Обычно доставка», где описаны очень детально там, нюансы о доставке. Здесь, к примеру, он не занимает очень большого объема, но можно часто встретить интернет-магазины, где у товаров там на каждом товаре есть блок доставка, где описан огромный такой лонгрид на 2000 символов о том, там, как удобно у них забирать товары, какой, какого типа доставки у них есть и так далее. И важно понимать, что если этот текст присутствует в коде страницы, он, по сути, во-первых, дублируется на всех страницах, что нехорошо для SEO, Во первых, во-вторых, он размывает релевантные страницы к ключевому запросу, потому что там нет необходимых ключевых слов, он не несет дополнительной ценности. Есть смысл либо такой кусок текста прятать на отдельной странице доставка и ставить ссылку на нее, либо подгружать динамический такой вид товара, чтобы его не было в коде. Это что касается важного контента в коде и неважного. Стоит разделять. И последняя типичная страница – это конфликт релевантности сборной страницы. Это то, к примеру, что я вам показывал в плане структуры. Возможно, у вас CMS создана таким образом, что у вас генерируется одного типа страницы и другого типа страницы, но, по сути, которая отвечает на тот же тип запроса. Здесь важно такие страницы склеивать тегом canonical. Он указывает поисковику, что эта страница, к примеру, это дубль, канонической страницы и задает, что вот эта именно страница каноническая. Важно не допускать такого конфликта релевантности, потому что Google не понимает, какую страницу выводить в топ, может понижать обе. Яркий пример есть, к примеру, сайтом «Сварное оборудование», и на сайте есть страница «Каталог сварного оборудования», где, по сути, тот же контент, что и на главной. Это тоже пример конфликта релевантности, Uh, который стоит устранять. Либо uh, разъединять контент и на каталоге какой-то дополнительный контент описывать, либо опять-таки ставить их каноника. Uh, сборные страницы mm, что имеется в виду? Тоже приведу пример. Mm. Там какой-то. Вот стулья и табуретки, к примеру. Если вы анализируете семантику и видите, что по запросу стулья у вас одна выдача, одни сайты, одни страницы, а по запросу табуреты у вас совсем другая выдача, конкретно с табуретками, то не стоит создавать такие сборные страницы, которые отвечают на разные типы запросов, потому что вероятность вывода их в топ будет ну, очень маленькая. К примеру, купить, стуль, купить стул и купить вы можете увидеть что здесь таких типов сборных страниц если и будет то ну очень мало редко аналогично здесь в основном здесь страницы которые четко заточены под ключевой запрос необходимый и при сборе семантики важно понимать, стоит вам создавать две страницы отдельные или можно делать одну. Если у вас выдача по сути одинаковая по этим двум разным запросам, то можно тогда создавать одну страницу. Но здесь яркий пример того, как не стоит делать. Это что касается таких частых, самых распространенных, важных ошибок. Так, Я так понимаю, уже много вопросов. Давайте начнем на них отвечать. Можете писать а, по поводу технической оптимизации вопросы. По поводу советов информационных сайтов по SEO. А, можете зайти на блок SEO Market. Там почитать тоже много полезной информации. А, в каком порядке использовать инструменты по SEO? А, по поводу порядка использование инструментов. В целом можете идти по презентации, начинать со, со сбора семантики. Инструмент, который я дал, Google планировщик ключевых слов, где вы можете посмотреть э, ключевые слова. Затем э, в структуре э, MindMaster, к примеру, отрисовать какую-то подобную структуру вашего сайта для того, чтобы определить, каких посадочных страниц вам не хватает и правильно дать задачу дизайнеру, верстальщику, программисту, какие типы страниц вам нужно пририсовать, добавить. Затем при написании, к примеру, задачи копирайтеру на рерайт, либо копирайт имеет смысл использовать тот инструмент, который я дал для добавления слов, увеличивающих, увеличивающих вероятность вывода запросов в топ. По поводу технической оптимизации здесь есть ссылка на статью, где очень детально описано. Все технические ошибки, которые часто встречаются на сайтах инструменты, с помощью которых их можно отслеживать, и почему их нужно править, то есть на что они влияют. Здесь тоже советую почитать эту статью. Также, как я показывал, используйте активно Google аналитику и Google Search Консоль. Это, это, по сути, инструменты бесплатные, предоставляемые прямо углом, для того, чтобы вы мастера могли анализировать и исправлять ошибки которые у вас есть на сайте. Так, по поводу микроразметки. По поводу Shema.org имеет смысл делать микроразметку в любом случае. Стоит делать, в первую очередь, стараться делать JSON микроразметку. Если вопрос об этом, она более современная, лучше поддерживается поисковиком. Микроразметку однозначно стоит делать. Вот какие именно параметры, любая микроразметка, в основном она делается для того, чтобы улучшить видимость вашего сайта и добавить в снипет тот, который я вам показывал, привлекательные элементы, которые помогут увеличить кликабельность вашего результата выдачи и увеличить трафик на сайт, даже при низких позициях. К примеру, на что может повлиять микроразметка. Если у вас есть страница, Сейчас он подгрузится. Если у вас есть страница, на которой есть контент, либо этот контент можно подготовить с частыми вопросами пользователей, к примеру, здесь отели Киева и очень часто задаваемые вопросы об отелях в Киеве, к примеру, где отели с красивым видом, сколько стоит проживание в отеле и так далее. Есть под это контент. Его можно разметить специальной микроразметкой частых вопросов. И эта микроразметка даст возможность максимально увеличить снипет таким образом, выдачу, что вот эти вот частые вопросы и их контент будет подгружаться в саму выдачу. Это делается не так как, для того, чтобы пользователю сразу дать ответ, не заходя на сайт. Это делается больше для увеличения этого сниппета, захвата, так сказать, этой области. Чем больше области вы захватываете, тем больше вероятность, что именно на вас кликнуть. И для того, чтобы среди... Там, разных результатов выдачи, ваш сайт выделялся и увеличивался вероятность клика именно на ваш сайт. Также пример, давайте рассмотрим товарной выдачи. Здесь, как можете увидеть, тоже есть какие-то результаты, и есть результаты с рейтингом, с ценой, с количеством отзывов. Это микроразметка типа продукт, микроразметка товаров. Которая тоже добавляет выдачу при наличии отзывов, цен актуальных рейтинга, когда оставляют отзывы, увеличивает этот снипет, делает его привлекательным. Тоже еще один вид микроразметки, которые следует размещать, которым следует размещать ваши товары. Если у вас есть, к примеру, блок отзывов, есть возможность оставлять рейтинг. Если нет, стоит его разработать. Это в принципе полезно. Я вам дам одну ссылку полезную. Там есть все типы микроразметки. Вы можете идти прямо по каждой вкладке. Вот здесь все примеры микроразметок. И можете посмотреть, какой тип микроразметки подходит для вашего сайта и его постараться внедрить. Здесь есть и примеры кода, как ее внедрять, и пример случаев. Очень детально все описано. Я вам дам эту ссылку прямо здесь в чате. Вот рекомендую это изучить. Далее. Ее корость вид плагинев для WordPress по SEO, Mess SEO, Yoast SEO, який кращий? Честно скажу, RankMass SEO даже не слышал. Yoast SEO, да, это очень часто используемый плагин для оптимизации WordPress сайтов. Чем WordPress интересен? при продвижении тем, что на него пишется огромное количество плагинов, такие как All-in-One SEO Pack, Yoast SEO, они помогают как раз настроить многие моменты из тех, которые, о которых я рассказывал, по оптимизации сайта, по улучшению сниппета, по генерации автоматической тех же тегов, заглавий, тайтлов и так далее, и для ручной их оптимизации. Они дают большую возможность. Yoast SEO, да, рекомендую использовать очень важно не настраивать на вашем сайте огромное количество плагинов, потому что они между собой конкурируют, и у вас с сайтом могут быть большие проблемы из-за этого. Поэтому стоит остановиться на каком-то одном, либо использовать те плагины, которые не закрывают одни и те же задачи, потому что они могут конкурировать, у вас в итоге сайт вообще ляжет, либо будет отображать неверную информацию. Так, скажите, еще вопросы по технической оптимизации есть? Я постарался вкратце описать техническую оптимизацию. Это на самом деле такой большой объемный материал. Постарался основное донести. Я так понимаю, вопросов нет. Можно переходить к ссылочному продвижению. Четвертое направление. Да, Мы поговорили о семантике и развитии структуры, как такая основа для раскрытия потенциала. Поговорили о контент-маркетинге. Поговорили о технической оптимизации для того, чтобы сделать фундамент для продвижения, максимально оптимизировать сайт, устранить все ошибки, баги. Контент-маркетинг дает возможность в принципе ранжировать эти запросы. Ссылки, они уже как движущая сила, движущая сила, внешнее ссылочное продвижение, они дают возможность при других настроенных вещах, таких как техническая оптимизация, контентная оптимизация и наличие посадочных страниц, они дают возможность уже активно продвигать страницы в топ. Постоянно проставляя эти ссылки, вы будете все больше и больше получать позиции все выше и выше. по поводу того, какие ссылки нужны для роста ключевых запросов в топ. Здесь я также аналогично дал ссылку на статью, где очень детально описывается, тоже наша статья, где детально описывается принципы эффективного и безопасного, что важно, ссылочного продвижения. Почему безопасного? Потому что понятное дело, что если вы сейчас выделите 50 тысяч гривен и с нуля на сайт проставите там, 500 ссылок, вы можете из-за резкого прироста этих спамных, так сказать, ссылок, получить просто бан от Гугла санкции и ваш сайт вообще вылетит из индекса. Поэтому важно не только правильно закупать ссылки, но и равномерно и естественным видом. По поводу того, какие именно нужно покупать ссылки, в первую очередь стоит анализировать конкурентов. По поводу бесплатных инструментов анализа конкурентов в плане ссылочного их нет. Вы можете взять трайл, пробную версию там любого инструмента, Ахрет, Сервстат и так далее, где сможете хотя бы в начале проанализировать за 7 дней всех ваших конкурентов и уже выстроить какую-то стратегию. В первую очередь, когда вы хотите понять, какого вида ссылки нужно покупать на вашей странице для продвижения тех или иных запросов, вам стоит анализировать конкурентов. К примеру, если вы хотите продвинуть свой сайт по запросу, купить те же табуретки возьмем, мы возьмем Epicenter и другие конкуренты. Но здесь рассмотрим пока хотя бы одного. И просмотрим, какие ссылки стоят на этот сайт, для того, чтобы понять, хотя бы на что должны быть похожи наши ссылки, чтобы они выглядели естественно и были эффективными. эту страницу. Посмотрим, какие ссылки стоят на этот сайт, на эту страницу. Очень часто можно увидеть в топе результат, что очень мало ссылок. Это значит, что страница продвинута в топ за счет других методов, за счет технической оптимизации, контентной, за счет внутренней перелинковки. Это ссылки с других страниц на эту с этим же анкором. Но все равно для активного, успешного продвижения и обгона как раз таких огромных маркетплейсов и сайтов, которые в топе следует активно заниматься ссылочным продвижением. Если мы рассмотрим там, другой пример около топа, к примеру, табуретка ЮА, здесь я уверен, мы уже увидим намного больше ссылок, ну, тоже немного. В первую очередь следует анализировать, на каких сайтах покупаются ссылки. Возьмем, для примера, весь сайт. Следует понимать, на каких типах сайтов закупаются ссылки. Это новостники, либо это какие-то тематические площадки по дизайне, интерьеров и так далее. Следует проанализировать их все. И в первую очередь, на что стоит обращать внимание при покупке ссылок, это на то, есть ли у них органический трафик на этих сайтах. Потому что это показатель, который, по сути, говорит, что на этом сайте есть органический трафик, он целевой. Потому что на этот сайт тематически приходит очень много трафика по ключевым запросам, релевантным. И значит, Google и так доверяет этому сайту. Он дает ему возможность получать запросы в топ и ставит его высоко, ранжирует высоко в выдаче. Поэтому если у него есть органический трафик, это хороший сигнал о том, что на этом сайте можно купить ссылку. Что он не заспамленный, что он не под санкциями, к примеру, что он релевантен. Своим запросом. Следует в первую очередь покупать тематические сайты. Если это, к примеру, опять-таки, продажа табуреток, то смотреть в первую очередь дизайн интерьеров, там подобные сайты, на которых в основном размещается контент тематичный, и ссылка с которого будет выглядеть действительно в тему, можно сказать так. Это один из основных факторов, который Google анализирует при анализе ссылочного на ваш сайт. Если он видит, что ссылки на ваш сайт с тематических доменов, с хороших трафиковых страниц доменов, то он будет доверять этой ссылке и будет передавать этот ссылочный вес, который вы зарабатываете, который вы хотите заработать. Что касается анкоров, анкор – это сам текст ссылки. То есть, например, в слове «кухня» заключена сама самоссылка. Здесь тоже есть нюансы, которые важно учитывать. Если вы хотите продвинуть запрос диван на кухню, там купить диван на кухню, это не значит, что вам нужно купить сразу там, 500 анкоров э, именно в так, с таким ключевым словом. Потому что Google сразу понимает, что это все анкоры купленные, все ссылки купленные, может аналогично санкции за это применить. Вам важно разбавлять анкоры как можно э, большим количеством словоформ. К примеру, там э, диван на кухню, купить диван на кухню, просто ссылка в виде ссылки, диван на кухню от там, табуретка ЮА, смотрите, вот здесь там, я купил диван на кухню и так далее, к примеру. Чем, больше, чем более разнообразный ваш инкор тем более естественно он выглядит и более безопасное продвижение получается. Это такие основные моменты, которые важно учитывать. Какие типы ссылок в принципе имеет смысл покупать? В первую очередь это статейные вечные ссылки. Не имеет смысла покупать арендные ссылки, потому что когда арендные ссылки, к примеру, прекращаются проплачивать, они снимаются и ваш сайт падает в позициях, потому что все позиции, которые имеет ваш сайт, он имеет отчасти благодаря этим ссылкам. Если ссылка пропадает, вы ну, сразу теряете свои позиции. Имеет смысл всегда покупать вечные статейные ссылки. Сейчас пример я вам покажу. Сейчас, одну секунду. Вначале где это было. К примеру возьмем газеты «ЮА». Где можно покупать ссылки? Их можно покупать на биржах ссылок. Они так и называются. Рекомендую рассмотреть Google Links, Miralinks, PR News для того, чтобы посмотреть, какие домены в принципе продают ссылки, где можно покупать, сколько они стоят. Вот пример того, как можно купить ссылку. На сайте Знаюа разместили вот такую статью, где есть ссылка на продвигаемый сайт к примеру, там, AliExpress. Такого типа ссылочное продвижение дает возможность вывода запросов в топ. Также есть крауд-маркетинг. Что это значит? Если мы возьмем какой-то форум, то мы увидим, что в любом форуме есть тематические треды, где обсуждают конкретную какую-то тему. К примеру, там, про аренду квартир. Но на самом деле лучше искать максимально тематическую, тематическое обсуждение. И, к примеру, там, где обсуждают, где выбрать кровать, вы можете под видом пользователя, обычно этим занимаются крауд-маркетологи, люди, у которых есть конкретные под каждый форум, прокачанные аккаунты, где есть много очень сообщений, репутация доверительная, они под видом обычного пользователя пишут какой-то пост с ссылкой на ваш сайт продвигаемый. Опять-таки, к примеру, там, где спрашивают вопрос какой-то, где лучше подобрать кровать, они дают ссылку на ваш продвигаемый сайт. Таким образом, тоже увеличивается ссылочный вес вашего сайта, увеличивается вероятность перехода по этой ссылке и даже покупки. И при этом можно использовать краудмаркетинг как разбавку в анкорах. То есть, например, можно на форумах ставить ссылки в виде ссылок для того, чтобы максимально естественным образом разбавлять анкор-лист. Это если вкратце, постарался максимально полезно рассказать и про ссылочное продвижение. Скажите, пожалуйста, по ссылочному продвижению есть какие-то вопросы? Так, я так понимаю, вопросов нет. В целом мы можем перейти, есть немного времени, можем перейти к такому типу воркшопа, где мы рассматриваем конкретные сайты, конкретные проблемы и вопросы. Если они у вас есть, какой-то вопрос, возможно, наболевший, там, очень у вас интересующий по SEO-продвижению, можете его задать, я вот на живом примере покажу, куда стоит смотреть, что анализировать. Можете писать свои вопросы. Давайте я пока рассмотрю старые вопросы. Может быть, я что-то пропустил. Да, не за что. По поводу услуг «Севомаркет», в чем преимущество «Тентпик» или «Промодол» С удовольствием расскажем вам. Можно сделать скайп-колл, можете оставить заявку на сайте, обсудим. По поводу такого бонуса в конце вебинара хотел сказать, что мы от компании Sie market дарим один час бесплатной консультации по промокоду Хабер Можете оставить заявку на нашем сайте, я вам сброшу сайт. Коду хабер для вас будет один час бесплатной консультации по всем вашим вопросам. Спасибо, очень приятно. Так какие еще вопросы я, может, пропустил? Сейчас поищем. Надеюсь, я раскрыл тему SEO для маркетплейсов. По сути, да, что важно понимать, что SEO для маркетплейсов, SEO для там, любого другого сайта, интернет-магазина, сайта-услуг не сильно отличается. Все подходы сводятся к тем, которые я рассказал, представил в своем, своей презентации. Немного отличается, если мы говорим о других нишах, к примеру, о медицинской и так далее. Немного отличаются подходы. Но в целом все сводится к тем подходам, которые я рассказал. по поводу э, переплюнуть розетку, возможно ли или нет э, какой-то категории по SEO, как я показывал, это вполне возможно по отдельным ключевым запросам. О каких бюджетах идет речь, все очень, э, очень сильно зависит от конкретной ситуации, от конкретного ключевого запроса, его конкуренции, от того, насколько, там, к примеру, розетка вкладывается в продвижение того, то, той или иной страницы. Как вы видели, я вам показывал пример, эпицентр в топе по запросу табуретки, купить табуретку, у них там на страницу идет просто одна внешняя ссылка. И вы, к примеру, максимально оптимизируете свой сайт, купите не одну, а, к примеру, 10 ссылок равномерно там, в течение нескольких месяцев, и у вас уже получится неплохая вероятность обогнать тот же эпицентр, к примеру, или ту же розетку. Это как пример. Но здесь необходимо смотреть на конкретную ситуацию. В чем преимущество над платной рекламой? Хороший вопрос по поводу SEO. Как я вам уже показывал, SEO дает возможность привлекать максимальное количество трафика. Он дешевле, чем контекстная реклама получается со временем, но SEO – это о долгосрочной перспективе. Если вы крутите платную рекламу, вы знаете, что вы ввели какое-то количество денег на аккаунт, крутите контекстную рекламу и сразу получаете продажи. Что касается SEO, это работа в долгосрочную перспективу. Вы делаете какие-то изменения, пишете тексты, закупаете ссылки, и только со временем эти изменения наблюдает поисковик, учитывает в своих алгоритмах и начинает ваш сайт поднимать выше по позициям. И до тех пор, пока вы дойдете там, до топовых позиций по некоторым ключевым запросам, может пройти там, достаточно большой отрезок времени от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому… Но при этом со временем ваш трафик будет все время увеличиваться при тех, тех же самых вложениях. И если ключевой запрос остается на месте в топе, при небольшой ее поддержке, вы получаете стабильный, по сути, бесплатный трафик, он так называется. И преимущество над контекстом в том, что со временем SEO-трафик получается на выходе дешевле плата за клик, грубо говоря, чем контекст. Очень часто даже намного дешевле при длительном продвижении даже значительно дешевле в разы. Так, я вроде бы на все вопросы ответил. Смотрим в самый конец. Так. По поводу того, как часто добавлять ссылки на Миролинкс. Раз в неделю, например, или чаще. Тоже зависит от ситуации. Обычно имеет смысл хотя бы раз в месяц отправить заявки на простановку ссылок на ваш сайт. В любом количестве. Почему? Потому что э, вы знаете, если вы работали с биржами ссылок, вы знаете, что не все оптимизаторы отвечают оперативно, очень многие вообще не отвечают, отвечают временем. И в итоге выходит таким образом, что равномерное распределение ссылок по времени как раз получается в том случае, если вы все ссылки стараетесь там, э, сразу отправить там, в написание, либо если вы размещаете свой контент, то просто платите за ссылку и ждете, пока веб-мастер ее разместит. В итоге кто-то из мастеров разместит сразу ссылку, и она проиндексируется поисковиком. Кто-то не будет отвечать, там, три дня потом разместит, и она проиндексируется. Кто-то не будет отвечать, неделю разместит, и она долго еще не будет индексироваться, а проиндексируется через неделю. И в конце концов все сводится к тому, что вы даже представляя сразу там 10 ссылок на ваш сайт за один день, вы получаете равномерное в рамках какого-то периода времени, месяца, равномерное размещение ваших ссылок, и здесь нельзя сказать, что там есть смысл там ровно каждый день по одной заявке добавлять, чтобы все выглядело естественно. Важно сконцентрироваться больше на технической оптимизации, на контент-маркетинге, на анализе вашей структуры, вашей семантики, вашей структуры, ссылки закупать уже, если вы уверены, что это действительно принесет результат для той иной страницы. В первую очередь стоит закупать ссылки по, для продвижения тех страниц, тех запросов, которые уже около топа, приближаются к топу в топ-50. Вот так. То есть раз в неделю или чаще я бы рекомендовал даже, возможно, раз в две недели, либо раз в месяц. Полный список инструментов по SEO. Смотрите. По поводу полного списка инструментов по SEO я бы ответил так. Инструментов по SEO огромное количество, они между собой некоторые конкурируют, то есть отвечают на одну и ту же задачу, грубо говоря. И каждый SEO-специалист для себя определил там свои удобные инструменты. Нет такого списка там, нигде в интернете, ни на каком сайте, информационной статье, четкого списка, по которому я бы рекомендовал идти работать. Почему? Потому что список инструментов подбирается очень индивидуально людьми на основе своего опыта, на основе своих предпочтений. К примеру, кому-то, например, удобнее намного пользоваться Яндекс.Фордстатом, а кому-то намного удобнее Google-планировщиком ключевых слов. И здесь нельзя сказать, что вот этот список, только им пользуйтесь. Я вам рекомендую в первую очередь прощупать те сервисы, которые я вам дал. И э, со временем вы поймете, что, там, к примеру, этим вам удобнее, этим менее удобнее. Начнете искать аналоги и, наконец-то, найдете их. Здесь нет такого списка, который я бы мог бы порекомендовать. В целом, в презентации в моей ссылки, которые стоит посетить. Как часто проходит индексация сайта? А так, тут надо понять, в чем суть вопроса. Например, если ваш сайт очень долго не индексируется, есть какие-то проблемы, то как раз в Google Search Console вы можете, к примеру, запустив ссылку вашего сайта, вы можете здесь нажать кнопку «Запросить индексирование». При этом, когда вы ее запрашиваете… Сейчас покажу… Вас спросят, к примеру, сканировать только этот URL или все вложенные. И таким образом вы можете подавать на индексацию страницы, разделы, те, которые вам нужно как можно скорее индексировать. Google индексирует сайты очень по-разному. Например, розетку он может обходить каждые два часа, потому что видит, что она постоянно обновляется. И розет... ну, Очень важно Google показывать актуальную информацию и анализировать, что изменилось на таком популярном сайте. А какой-то сайт, который Google видит, что он вообще не обновляется там раз в полгода, добавляется один товар, он на него и будет со временем заходить раз в полгода и индексировать ну, очень редко краулить этот сайт. И ну, тут важно тоже разделять понятие. Индексация сайта имеется в виду добавление страниц в индекс выдачей Google. Индексация сайта происходит, когда Google Googlebot заходит на ваш сайт, сканирует все ссылки на вашем сайте, определяет, какие ссылки стоит добавлять в индекс, какие там закрыты, к примеру, от индексации, и добавляет в индекс те, которых еще нет. Тут важно понять, насколько часто Google заходит на ваш сайт, Googlebot. Вы это можете увидеть при выгрузке ваших серверных логов. Можете попросить у администратора там, вашего сайта выгрузить серверные логи и увидеть, насколько часто Googlebot заходит на ваш сайт. Через сколько часов вы будете индексация после изменения старой информации? Опять-таки, индексация, индекс – это наличие страницы в выдаче. Если она была, она так и останется. По поводу изменения, вы имеете в виду, возможно, изменение позиций после того, как вы на сайте сделали какие-то изменения на странице. Тут можно ответить так, что как только Google увидит изменения, он сразу начнет их учитывать и менять позиции. Но Google очень часто делает такие небольшие как сказать, приемы для того, чтобы сбить с толку мастеров, программистов, чтобы не пытались SEO-оптимизаторы манипулировать выдачей. И он может даже, к примеру, если вы сделали какую то положительное изменение на сайте, он может на время понизить ваш сайт там на две позиции, а через 10 дней он увеличит ваши позиции на плюс 5. Очень важно отслеживать динамику изменения позиций запросов для того, чтобы понимать, Вернулась ваша страница в топ, выше или нет со временем. И не стоит, если вы сделали какое-то полезное изменение, но запрос немного просел, сразу же откатывать это изменение, потому что э, Google, грубо говоря, тестит, пытаетесь вы манипулировать или нет. М -м. Все, Вадим. Да да, да, да, да, Спасибо большое. Да, последний вопрос. Отвечу а, очень да. быстро. А Хрипс, можно заменить э, э, серпстат. К примеру, Google Search Console тоже есть а, отчет по поводу а, ссылок на ваш сайт, но он вам не даст ничего полезного, он просто показывает анкоры и откуда ссылки на ваш сайт. То есть исполь, используется эту с Serpstat. А, как часто нужно добавлять новую информацию на товары. Чем чаще, тем лучше Google анализирует а, с... Частоту обновления контента на вашем сайте, чем больше и чаще вы будете обновлять, тем э, лучше он будет вас э, краулить, чем чаще он будет заходить на ваш сайт, наблюдать изменения. И это тоже фактор для поднятия позиции в топ, потому что обновление и добавление полезной информации – это один из факторов, э, грубо говоря, с помощью которых вы можете продвигать ваш сайт. Да, все, Толик, я ответил на все вопросы. Спасибо. Все, Вадим, да, Вадим, спасибо тебе. Да. Спасибо, что посетили наш вебинар. Коллеги, оставьте заявку на сайте SEO Market, промокод Хаббер, один час бесплатной консультации. Всем видео отправим, презентацию тоже на почту, которую вы оставляли при регистрации. Все, всем спасибо, всем хорошего дня. Спасибо, до свидания. Удачи. До свидания. Всем хорошего дня.